Сейчас ждем переводчика. Кстати, насчет Трездиаса, о котором говорил брат Сергей. Трездиас будет следующий в Турции с 12 по 15 сентября. И мы просто вот всем рекомендуем там побывать. Кто-то едет уже в качестве служителей, а кто-то едет в качестве кандидатов. Слава Богу. Ну, давайте мы пока прочитаем Луки, 19 глава. Луки, 19 глава. Сейчас я открою, где у меня тут. С 1 по 10 стих. Давайте я буду читать. Слова есть. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него» ну, через город, да, «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, взлез на смоковницу, у нас во дворе несколько смоковниц растут, потом можете посмотреть, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Ну, то есть, Закей э, залез на дерево. Закей на дырво. Потому что э, высчитал, что Иисус должен пройти мимо этого дерева. Же сметнул, Иисус и залез на и него. Там. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью.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 Ну вот сегодня мы немножко поучаствуем, чтобы вы не заскучали. И, участвовать и малку Мне нужен один uh, закей. Треба. Ну, наверное, Илья. Илья, правда, худоватый. Сигурно, Да, в общем, входи в образ. Сейчас я расскажу про закея, пойдем сюда. Я да. Значит, смотрите. Закей, кто он был? Мы сейчас прочитали. Написано, что он был начальник мытарей. Мытари. Кто такие мытари? Мытари это те, кто с. А? Бильници. Биль, а да. Бильници. Биль, да, сборщики налогов. То есть они собирали помимо вот налогов за бизнес. Они собирали налоги с евреев для Римской империи. Да. Ну, в принципе, вот он был типа директора налоговой. То есть директор на служба? Да. Вот, но только он еще для Римской империи собирал. Сам час собирал пари за Римской империи. Ну, входи империи, в образ, да. В ли, ну, в лес, в еще образ. написано, что он был богатый. И пишет, что бил много богат. То есть у него такие достаточно богатые были. были одежды. Но у меня тут как раз денежки лежат. Потом, потом одна штука. Сауми говорили. Ну, так, короче, отовсюду там евро торчат, прям вываливаются из карманов. Чего я сотни не взяла? В общем, богатый человек, ну, ну он, он худоватый, человек. но представьте, что он. Маку, вот да, полненький. Чей Малку а у нас есть подушка. А можно вот это вот? Возьми вот сюда. вот. Ничего страшного. Это златым. Мы с ней разберемся. Нет, под футболку. Надевай. Да. И вот, короче, вот он идет. Да, вот. А там толпили народ. Подожди. Тиранов вошел в образ. А там народ толпится. Народ толпится. Там толпа да. от хора. И они большие. Вячеслав, можно вас? Гулеми. Значит, тут вот представьте, вот там идет Иисус. Представьте, там Иисус. Не-не, вы не Иисус, идите сюда. Сергей, можно вас? Сергей, можно додать? Вот смотрите, вы туда смотрите. Леша, можно тоже тебя? Эдди, можно? Вот Смотрите, вот там идет Иисус, да, вон там. А вы вот так выстроитесь в линию, mm -hmm. вот сюда вот, mm -hmm. да, да, вот так. И вы типа смотрите туда, да, все. Во, вот так, да, Эдит, и вот прям еще здесь встань, впереди, вот здесь встань, еще впереди, вот. Короче, смотрите… Вот смотрите, вот перед вами там еще много-много людей. Под и вы много -много хотите увидеть Иисуса. И вы искать и да? Иисус. А вот какой-то мелкий, деньги а у него торчат, он думает, что спористри. все можно купить за деньги. Ну Но вы его не пускаете. А не пускаете. да? Смотри, ну-ка, попробуй прорваться. Попробуй, попробуй прорваться. Не дает. Попробуй, попробуй снизу пролезть. Снизу попробуй попробуй попробуй с... С... Снизу, снизу попробуй пролезть. Ну ка ноги сомкну? <смех> да, да. А вы, а вы думаете вообще, Творец, нам самим плохо видно, не, видно да? Еще кого то на нас? пускать. Эти начальники вообще они привыкли, что все можно им, им, да? Да, да. Все, они первые. Скажите, мы первые пришли, не пролезешь сюда? Не смей. Первый тебя Да. И вот а, Заки думает. Закхей думает, и, иди сюда, вот выйди, да. ты типа за сценой, и думает, Захи, что мне делать? Как вы Хочешь Иисуса увидеть? Да. Скажи, ты да видишь Иисуса? Да. Ну, и, и он подумал. На стол плесь. Там есть смоковница, да? живот мешает. Ну что сделаешь, да? И он пошел и залезать враги, на эту смоковницу. Вверху Все, спасибо всем. Представили, да, ситуацию? Представили, ситуации ли, ситуацию это? Можно? Вот. Ну, вот представили, да, такой человек. Представите себе, таков человек. Начальник, богатый. Шеф, э, богатый. Очень хотел увидеть Иисуса. Могу искал, доведи Иисуса. Зачем-то. За как вот. И он подумал, ну, зал залезу. И то есть, Ну, представьте, каково ему было залезть. Он не молодой человек был. Вы видели, да качва, да. деньги из кармана человек, всыпятся, живот, ссыпят, коремчи, и он залез и, качва, и сидит на ветке и, там на клона, и наверное, думает, сейчас Иисус тихонечко пройдет, си Ну, потому что, представьте, начальнику на дереве представите сидеть, си начальник на дырво, и тут Иисус подходит и, Иисус идва, и говорит и казва, Закей! Закей. и вся толпа на него и смотрит. И было бы дерево, сейчас бы наш а Закей, закей и, <свят> и он такой, да ну неудобняк. <свят> и, казывал, удобно. и Иисус к нему обращается. Иисус Давайте я еще раз прочитаю, можете виднаш, что Иисус сказал ему. Иисус? Он ему сказал, ему казва, а, это у нас Пятый стих, да, пятый вот стих. стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закей, сойди скорее, ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме». Ну, необычный, да, такой оборот. Представьте, что Закей передумал. Есть хозяйки, когда им говорят, к вам идут гости. Им или ступанки кует у... Да? <говорит> что вы в этот <говорит> момент делаете? Ути ти на гости. Ну, я вот так вещи беру и в шифонер. У да, нас там такая. Дрехитесь и гихвырнем и в гардеробах. Да, да, да. Посуду там, да, еще и готовить. Чинить и тряпки да, да готли. Да, но. А... Потом что происходит? Он Бачки говорит, нужно мне быть у тебя дома. Казва, трябва, да и, и дальше написано, и он, Закхей, поспешно сошел и, да и принял его с радостью. И со с радостью. Ну, вот знаете, мы рисуем такую картинку, что Иси идет Матфей, картина, рядом волей, Иисус, Матфея, да? Иисус. Но знаете, что Иисус один не ходил по гостям. Иисус не ходил на гости он ходил обычно с сопровождением, Обыкновенно ходил как минимум 12 учеников как минимум, ну там еще женщины, которые там благодарные, да, там я не знаю, может быть женщинами и дети, может быть ну и представьте, заходят как минимум 13 мужчин. Если представите влезать минимум 13 А он только пришел, он шел в Ерехон, у него все ноги в пыли, и Иерихон, Не, у ну, всех этих мужчин ноги пыльные, да? то есть ну, это нужно им дать возможность помыть ноги, ну короче это треба такая да морока, краката, это, краката, это стол накрыть. Ногу баркутер, то есть мы вот когда да говорим, Домаса что, что Закей пришел к Иисусу, и Ой, Иисус идет к Захею. И Захей радуется. Но ну, это, это не все так просто. Не вопрос. Но представьте, сейчас вот приедет, да, кто-нибудь, ну, вот пастор Дэвид и говорит. И, да, и говорит, например: иди я иду к тебе домой, Эдди, да. На Там у Нины такой шухер будет. Нина, Иди, Эдди-то, конечно, может и обрадуется. Иди, может что Но тем не менее, да. Он приходит к Иисусу, <э, бачи, Иисус э, к Иисус, Иисус, его. Да, и давайте мы дальше посмотрим, что дальше происходит. И нека видим, как вас случится, на а, Значит, накрывается стол, но это восток, без Слава, этого масата. нельзя. То есть все лучшее Давай, на стол. И, на и здесь, смотрите, в седьмом стихе. И все, видя то, ну вот это вот все, что происходит, начали роптать и говорили. Uh, что Он, Иисус, зашел к грешному человеку. Uh, мы говорили, кто такой Захей, да? Uh, он там людей обижал, хората, обдирал, мы... возможно, Ихей, обманывал, лыголгие. Его практически большинство ненавидели. И здесь Иисус идет к Закею, ушел при Захе и со снегу. И представляете, в этот момент, и в Захей встает right. и говорит го Господу Восьмой стих. стих Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам в четверо. Вообще, да? Вообще, <laughs> что происходит? Так вот знаете, что происходит? Знаете ли, как у вас случай? Произошла личная встреча. Иисуса и Да, Иисус из Потому что когда мы лично переживаем Бога, лично Бог, знаете, что происходит? Знаете ли, как вас происходит трансформация. Случае, трансформация. Изменение. И из Закхей он, он не, стал сопротивляться и этому Акхей изменению. не вот, знаете я э, э, на сто процентов уверена что бог каждому из нас э, говорит, а сигурно, бог говорит ки, нас". но не всегда мы готовы исполнить то что он нам говорит У или бачи, вкладывает не винаги, если в, в да вкл... э, карму но заке настолько э, был, счастлив, бачи, был счастлив что вот то, что он почувствовал в своем сердце, что, он это исполнил. Знаете, я часто слышала такие вещи в христианстве, христианстве человек уверовал и говорит, бог меня простил, Господь меня простил значит он прощает все мои долги и я никому не должен, и ничто на никого не сам должен. вот это местописание очень хорошо говорит о том что и писании, твое, ты не только должен отдать не саму должен а представляете Захей сказал я в четверо воздам, дам кого обидел Четверну на Тезику эту саму ги уграбил. Вот это делает присутствие Бога в нас. И твагу прави присутствуету на Бог в нас. А, и знаете, ну вообще то, что Иисус потом ему сказал, и это това, вообще это ему просто. Итак, какой это указывал Иисус по Нотаток? Что такое у меня? Да. Смотрите, это а, восьмая, восьмой стих. Осмой стих. Извиняюсь, девятый. Девятый. Иисус сказал ему после того, как он сказал: "Я все отдам, все раздам". Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте, он не говорил, Господи, прости мои грехи, да? Но Иисус увидел изменения в нем. И он понял, и разбира, что в этом человеке че человек что-то произошло. Аллилуйя! Вы знаете, очень интересно. Много интересно. Если мы посмотрим, что было в предыдущей главе. Увидим, как глава. То есть 18 по дороге, вот здесь описывается, как он вошел в Иерихон. Тут все да? описывая, как я в Иерихон а по дороге в Иерихон, по пути за там, давайте посмотрим, 18, глава, 18 Луки, глава. с 18 -го. по 27 стих. 18, стих. Я сейчас полностью прочту, а мы потом немножко Чтобы это вычитаем. еще проанализируем. И спросил его некто из начальствующих. Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Сейчас дополню. Вот смотрите, когда обращение учитель благий, это обращение как очень высокому ну, занимаемому посту. В все благи учителю, значит, то у него. И вот здесь в 18 стихе написано, спросил его некто из начальствующих. И начальник гупита. Но э, в другом э, Евангелии написано, что это был богатый юноша. Видишь, вдруг перевод пишет, что твой был богат молодежь. Э, не, не в перевод, а в другом Евангелии. В другую Евангелие. Да. То есть получается, что это был богатый юноша и еще и начальник. То есть твой был богат молодежь и начальник. Вы губита. сразу за Хием сравниваете, да? Иисус сказал ему: "Что ты называешь меня благим?". То есть, э, почему ты меня благой, это как к высшему учителю какому-то. Иисус Пита, за что меня наличишь благ? Э, э, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей то есть Иисус ему говорит, исполняй э, заповеди, да, 10, Иисус сказал, основные, мои заповеди, 10 основные заповеди, которые Бог дал на Синае еврейскому он народу. И дал на Синае. Он сказал, все это сохранил я от юности моей, то есть все это я сохраняю. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи,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 И э, как трудно войти в царство Божие да, богатым, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, ну, это такие ворота э, на входе в Иерусалим, нежели богатому войти в царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись. Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Смотрите, вообще Противоположная история. Противоположная приходит сучка, богатый человек, человека, который э, своим трудом э, правильно труд, э, приобрел свои богатства, вел праведную жизнь, исполнял, живот, основные исполнял, основные исполнял основные заповеди, приходит к Иисусу, присус, спрашивает «Учитель благой, благ, скажи, как получить спасение?», скажи, получи спасение Что такое вообще спасение? Такое спасение? Это то, но ради чего, в принципе, мы приходим к, к Богу, правда же? Это, это обещание получить жизнь вечную обещание, да, вечный живот. через жертву Иисуса Христа. Жертву ну, это мы Иисуса сейчас Христос понимаем. А люди, да, а люди приходят и говорят, а как же получить спасение, если ему, он идеальная картинка Похоже, просто. и двумя, когда мы получим спасение то, что он той, Если он не может получить, то, то как мы остальные? Не может да спасение, и Бог говорит, то, невозможное не человеком возможно Богу. Бог казва, че това, возможно, возможно за Бога. Теперь смотрите, Закхей. И Закхей, Негодяй, обманщик, мошенник, лжец. И Иисус приходит в его дом. Иисус в домому. И говорит, ныне пришло спасение в дом твой. И казва, спасение за твой дом. Может, Иисус что-то перепутал? Может, биисус и убркал нечто. Вообще что такое. Вот знаете, кто не знает характер Иисуса, может сказать, что то с Иисусом не то, да? Ну, люди так и говорили. Ну, вы знаете, вот этот юноша молодой, я думаю, что он был самоправеден. И я думаю, что он не пришел к Иисусу как к Господу. И не при Иисус, при Господ. Он пришел просто как к Учителю, ну, такого высокого звания. При него, от висок у него. А в, при, э, в, историях Закхеи, в истории о за в начале написано, что Закхей искал Иисуса. Пишу, Закхей Иисус. а, вы знаете, вот я, моя история, а да? Эта история, мне было где-то пять лет, а с биахнякой на гудини. Когда я стала задавать маме вопрос А что будет после смерти вот вы знаете я точно знала что бог есть я родилась в атеистической семье и с в мой семействе. отец был подполковник, АГБ. Баштами беше подполковник на кгБ мама всю жизнь там начальниками в разных техникумах училищах. и про бога вообще никогда никто не говорил и не говорил но я точно знала что бог есть. Есть. Аз бях сигурна, че го има. Я пыталась всегда найти эту информацию. И, се да и я будучи пятилетней и пять я у мамы спросила. Ну, а что будет после смерти? Она скажет, ну, сказала, ну, мы умрем, нас похоронят. Я говорю, да, но ну, а зачем мы живем? Ну, чтобы оставить хороший след Эми, после себя. Добрей, ну, в принципе, так след след вот учили, веки. да, нас при така социализме. Но я с этим не согласилась. второй мой опыт был когда я была по моему в третьем классе и нам сказали будет классный час и не казах, има... про бога или за бога. про религию до да. я, я так мчалась на этот классный час думаю и сейчас мне за урок и, мне, и нам сказали и не бога нет че бог гуняма и скажите там бабушкам, у кого есть что, не молятся, что и это кажите, все неправда. И, -то молят, и вообще какую-то ерунду нам вообще и говорили. Глупости, казаха. Я помню, вот представьте, третий класс, вспомню, это сколько? Это класс, получается 9 лет. Девять гудни, я пришла домой. В кашти, закрылась в комнате. Стаэта, села на колени. На куленей, и сказала Бог, и казах Божий, прости, пожалуйста, их за то, что они вот сегодня такое говорили. Простим, за Представляете? Вообще. Но ну, у меня еще были разные там, попытки узнать про Бога. Я была в Санкт-Петербурге на экскурсии и зашла в одну красивую церковь Прях православную. В за в церковь. И говорю, расскажите мне про Бога, что делать-то надо? За Бога, да а мне говорят, вот здесь поставьте свечи за упокой, казват, свечи за упокой а вот здесь поставьте свечи за, как это? за, здравие. за здравие. Я думаю за кого за упокой, я там за за упокой. бабушку с дедушкой с одной стороны вообще не знала, с другой, и не но несколько раз видела, страна, а за здрави, все здоровы а у меня, в <laughs> да я ничего здрави. не поняла, и не распрах, деньги не заплатила, свечки не, не купила, пари, не купих свечи. вот, а потом... Подруга, мама моей подруги. И с этого прятилка на мой, это Майка, Мне было тогда 19 лет. -то на 19 Она сказала, приехал э, какой-то пастор. Кореец, Кореец. Из Америки. И лекции читает. И дава лекции. Я такая, ну вот, наконец-то. -на Правда, это был самый неподходящий момент для принятия Бога и тогда. Твоя большиня неподходящий момент за приемление на да, потому что, ну, кто знает студенческую жизнь. Кто-то да, узнал там. студенческий Короче, живот. <свят> <свят> для неверующих, да. Для неверующих, да. В общем, да. Но, тем не менее. Ваще, <свят> тува. Я всю жизнь искала Бога. Цел живот тарсих Бог. И, вы знаете, он меня нашел. И то именно Мэри. И я пережила встречу с ним. И, при со снегом, и эта встреча изменила всю мою жизнь. И здесь живот. Вы знаете, э, я хочу сказать, что вот в Откровении 3 глава 20 стих. Иском чего в Откровении то. Давайте мы на болгарском откроем, да? Вот этот стих Третья должны глава, стих. все наизусть знать. У нас Стал же сейчас стих, наизусть, э, библейская школа проходит, Поэтому, пожалуйста, выучите так, этот а стих наизусть. Третья глава, да, 20 э, стих. Три, все стою у двери и стучу. Это стоя на и хлопом? Если кто услышит голос мой и отворит, и и утвори, дверь. и Вратата, войду к нему ще вляза при него, и буду вечерить вечерем со и он со мной что произошло между Иисусом и Закеем? Я верю, что Иисус, а, а, Бог стучался с Закхеем еще до его встречи. Но Закхей что-то сделал со своей стороны. Написано, что он искал Бога. Он так искал, что он приложил усилия. Он пытался, а, распихать толпу. Тълпата, даже подкупить, видели, да, даже пытался. Да <laughs> его не пустили. Него не пускат, Он со своим животиком со своим и авторитетом и авторитет, полез на дерево, на смоковницу. И знаете, Иисус увидел. И Иисус вижда, То, что кем его ищет. Това, его и сказал, давай слезай. И казва, там, сегодня я буду у тебя дома. Ходя на гости. И закончилось это все И два тем, что Иисус сказал, пришло спасение това, Дому Твоему. Вы знаете, через нас приходит спасение не только в нашу жизнь. Спасение приходит в наши семьи, в наше окружение. Вот я верю, что этот район будет спасен. Мне соседи говорят, соседи вообще, они вот там, наверху. Они говорят, какая у вас классная музыка по много и мотивы, ну, я на всех заводе говорят ну придет а время мы придем казват, время, я дойди. верю что благословение помазание оно уже распространяется свяром, на да. написано что мы благоухание, пишени, благоухание. аромат поэтому э, знаете я очень рада за всех кто искал Иисуса, и, всички, и нашел. Иисус и Но знаете, я хочу обратиться еще к тем, кто может быть не пережил встречу с Иисусом. Да Вы Знаете, у нас сейчас есть прямой эфир. эфир. Да, передаем привет всем, Трансляция, кто не смог прийти. И передаем Особенно многодетным да семьям. Навечно на и татковцы, также передаем привет всем зрителям БХТВ. И на всички, не по БХТВ. И я хочу сегодня обратиться к тем, кто еще не пережил встречу с Иисусом, всички, не с Иисусом Вы знаете, дьявол он обманывает. Много лыжи. И он обычно говорит Бог. Бог это ограничение. Твое ограничение. Это нельзя то, нельзя то, нельзя то, нельзя то, может то, нельзя то. Ва, и он ва. Но на самом деле. Обаче, Бог. Всышност, дает жизнь живот, и жизнь с избытком живот с поэтому я знаете я хочу обратиться к тем Оксан, я хочу обратиться к тем кто может быть переживает одиночество самотне, пустоту прознута, а, а, обманутость оставленность. Я хочу сказать, что, знаете, вот Иисус, он стоит сейчас. Каже, че Иисус и У дверей твоего сердца. Пред врата на твоё тусольце. И он аккуратненько стучит. И то и Вы знаете, я верю, что Иисус он стучал в сердце закея давно. И когда он проходил мимо Иерих... Иерихома, и Иерихона, Иерихом, сказал: вот он мой час. Казва, час. Я его не упущу. Вы знаете, вот сегодня Иисус проходит. И днес Иисус минава. Я не знаю, завтра еще при... придет он чтобы к вам, чтобы постучать не знам, да, дойди дойди Но вот прямо сейчас он стоит и стучит в а дверь точно твоего сердца. На Может быть, ты боишься его принять. И Может, быть, ты Может быть, ты просто сделал что-то и совесть тебя обличает. И Может быть, и ты, и ты думаешь, да нет, Иисус меня не простит. Но я хочу тебе сказать, что в любом состоянии, если ты обратишься к Иисусу, если ты признаешь Его как своего Господа и Спасителя, Иисус войдет в твое сердце. И начнется трансформация. И знаете, из... Хромые хромы написано, что они скакали, начинали скакать. Тези, са куцали, са да Слепые начинали видеть. Глухие да начинали слышать. Да и если ты сегодня думаешь, почему я не слышу Господа, чудес, не Господа просто впусти Его в сердце. сердце Позволь ему произвести Его работу. Позволи ему да и, и ты обязательно будешь слышать и чтобы чуешь. Если ты думаешь, почему последнее время у меня нет успеха. на Вы знаете, доверься Господу. Он Господу. Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Вы знаете, сейчас э, я хочу, чтобы каждый из нас заглянул в сердце. Сейчас у нас будет э, хвала. И после этой хвалы я хочу обратиться. И призвать, чтобы те еще не приняли Иисуса Христа. Они приняли Его в свое сердце. Они приняли Его как своего Господа и Спасителя. И, и они позволили произвести Ему трансформацию в Его ему жизни. Позволят да трансформацию этого в животе. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто сейчас те, кто находится в зале, те, кто нас слышит, и слушают. И слушают, пожалуйста, Откройте ваши сердца для Иисуса. Откройте ваши души для Иисуса. души за Он будет сейчас вам вкладывать что-то. Вы знаете, то, когда мы застаиваемся на одном уровне, на одно Вы знаете, это это не духовная жизнь. Духовная жизнь это когда мы открываем свое сердце. Духовнее тут и говорим Иисус входи в мою. Иисус в Иисус я все, что я накосячил, я исправлю. Грешки, извършив, я хочу быть щедрым. Я хочу быть щедрым на любое доброе дело. Да за добро дело. Я хочу быть щедрым на любое доброе слово. Да за дума. Я хочу быть щедрым для тебя. Да щедры за теб. Аллилуйя. Давайте мы сейчас прославим Господа вот в этом, этом состоянии. Вот зашла в церковь просто вы Боялась лягах, заходить. рядом две бабулечки. Когда я встала вот так, И они, в, и, мери, и они меня мышечки схватили, а ну под мышечки схватили, а ну-ка, под ручечки, и просто завели. И вы знаете, я ничего не поняла из того, что проповедовали вообще, потому что на какой-то терминологии говорили. Но когда сказали, сейчас мы будем молиться. И вы знаете, все на колени встали. Но я тоже стала на колени. И вы знаете, никто меня не вел в молитву. Но вы знаете, просто из меня потекло. Я хочу сейчас помочь повести в молитве. Если кто-то не принял еще Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если есть в зале такие, поднимите руку. Я просто поведу вас сейчас. Я вам помогу. Если кто-то хочет признать Иисуса, чтобы Он вошел в их жизнь, вошел в их в в дом, Пошел в их окружение. В И также я обращаюсь к тем, Но кто все, нас смотрят. Тези, не давайте повторим сейчас Нека эту молитву. Да, давайте мы поможем вслух тем, кто может быть стесняется. Помогнем на глаз. Дорогой Господь, Господь. Отец Небесный, Отец. давайте все вместе повторим. Прошу прости все мои грехи. Молите, прости ми всички Примень меня, как своего ребенка. Иисус Христос, я принимаю Тебя, как своего Господа и Спасителя. Прошу, Дух Святой, войди в мою жизнь. Я сейчас открываю двери своего сердца и впускаю Тебя, Иисус, и говорю, будь Моим Господом мой и Спасителем, и, мой и как Иисус сказал Закхею, за следуй за Мной, и как Он сказал молодому человеку, оставь все и, и следуй за Мной. И... И давайте мы сейчас это повторим, если ваше сердце готово. И некого повторим всегда, как у готову. Иисус. Иисус. Я готов следовать а за Тобой. Да след При любых обстоятельствах. При всяком обстоятельствах. И отрекаюсь от всяких идолов если моей утри, жизни. И все в мой живот. Деньги. Пари. Может быть машины. Может быть пули какие-то мои привязанности я, как вы, я сейчас все это приношу ко Христу и отдаю тебе и я прошу тебя и ты моля, веди меня в жизни меня в мой живот. говори мне говори ми, я буду следовать а Тебе. След и я признаю тебя и ты как своего Господина Как господин моей жизни в мой живот. мы молились И мы и молимся, и молимся во имя нашего Господа, наше, имя туда, наше Иисуса Христа. Иисус и все вместе скажем «Аминь». Аминь. Давайте Аминь. сейчас станем еще своем